Девочка с бронзовой грудью не спит Ей Видится, будто приходит к ней дом Представляете, русский бит На белом коне под промокшим зонтом Под черным крылом мановили тебя Уснувший под черным поэта плащом чего же ты хочешь еще для себя? Все и ну не может немного еще. Девочка с бронзовой грудью сегодня пришла ты одна. Спине думая грустно, завтра будет опять, будет опять. Чем не мило тебе, нашей очередь, он это ветер, не думая о нем, он заигравшийся с песней дочью, вышел в окно, позабыл обо всем Белые ночи на маленький. Это за шторы нимым палочком. Что ж ты еще, моя милая, хочешь? Все и может и немного еще. Девочка с бронзовой грудью сегодня пришла ты одна. Будет опять С бронзовой грудью сегодня пришла ты одна, Спири, думая грустно, завтра будет опять, будет опять.